Я приветствую всех зрителей телеканала форума «Свободная России. Сегодня в студии Даниил Константинов, а в эфире у нас лидер Белорусского объединения рабочих, белорусский рабочий лидер, в прошлом председатель стачкома Минского тракторного завода и член Координационного совета по преодолению политического кризиса в Беларуси. Сергей, здравствуйте! Добрый день! Ну, наш эфир приурочен к тому, что, как известно, в Беларуси объявлено предзабастовочное состояние. Насколько я понимаю, его объявили вы, ваша организация. И поэтому, прежде чем перейти к основной теме разговора, к самой забастовке, которая грядет, я бы хотел спросить вас вот о чем. Каково вообще положение рабочих в Беларуси? Сколько они получают? Есть ли у них какие-то социальные гарантии? Как с этим обстоит дело? Ну, на самом деле, на предприятиях ситуация очень сложная, я бы даже сказал, плачевная на сегодняшний день, потому что реальные заработки работников, несмотря на официальную статистику, что зарплаты растут и так далее, реальные заработки работников снизились процентов на 15-20 на протяжении только 2021 года. Вот, потому что курс доллара растет, потому что у нас руководство страны, нашей даже они э, считают, и все расчеты производят в долларовую э, эквиваленцию. Но зарплата получается неизменная в по белорусских рублях. Э, за счет этого продукты постоянно дорожают. То есть расход курс доллара э, жизнь в стране становится дороже. Вот. А зарплата стоит на самом деле на месте. И сейчас мы сталкиваемся с ситуацией такой, что людям, э, работникам, которые честно исполняют свои непосредственно трудовые обязанности на рабочих местах, не хватает денег, чтобы прокормить семью в месяц. Вот. Не говоря уже о каких-то там отложить на, на потом, на отпуск и так далее. Вот. Плюс к этому накладывается плачевная ситуация с состоянием оборудования на рабочих местах, состоянием самих непосредственно заводов, да, Абсолютное большинство предприятий, госпредприятий в Беларуси на сегодняшний день убыточны. Вот, то есть они не приносят прибыли, предприятия не зарабатывают. Плюс к этому еще наложили санкции Соединенных Штатов и Евросоюза. И это все приводит вот, к тому, что э, финансовая и моральная ситуация с рабочими вот, крайне плачевная в Беларуси. Ну, а если попробовать это перевести на язык обывателя, вот, скажем, квалифицированный рабочий на Минском тракторном заводе или подобном предприятии, вот сколько он получает в месяц? Квалифицированный рабочий получает где-то около 1000-1200 белорусских рублей в месяц на Минском тракторном заводе, но считается очень даже высокая и неплохая зарплата. Это около 500 долларов США, если брать. Вот. Но при всем при этом э, уже стоимость коммунальных услуг около 100 долларов в месяц, остается 400. То есть, и этих денег просто попробовать прожить на 400 долларов в месяц с условием того, что э, буханка хлеба в Беларуси стоит больше доллара, вот. и цены на топливо уже приравнялись к доллару, допустим. Да? Это ну, очень сложно. А неквалифицированные рабочие? Зарплаты абсолютно разные, то есть, если брать, допустим, село, если брать колхозы, да, то какой-нибудь доглядчик или по поступок может получать да? 200 да, продавец рублей. Сельском... Да, рублей. Продавец в сельском магазине может получать 350-400 в какой-нибудь дворник, который занимается уборкой территории, там даже в городе Перуреминск, там зарплата максимум 500 рублей. Это меньше 500 долларов. Это очень интересно, потому что вот глядя из России, ну или российским взглядом, сейчас мы находимся не в России, например, но глядим на Беларусь российским взглядом. А традиционно принято считать, что Лукашенко проводит патерналистскую политику по отношению к рабочим и крестьянам. За счет этого держится у власти во многом, якобы поддерживает вот эти свои населения, в отличие ну, от того, что принято назвать интеллигенцией там, или буржуазией, настроенной по отношению к нему критически. А вы показываете совершенно другую картину. Фактически эта картина ну, бедности, нищеты в республике. То есть если, если просто разобраться фактически, как есть, абстрагироваться от эмоций и так далее, да, задаться просто стоит вопросом, сколько заводов было открыто при Лукашевне? Ноль. А сколько, кстати? Ноль. Ноль. Сколько было заводов закрыто при Лукаше? Десятки предприятий. Угу. И это одна ну, маленькая, миллионная страна, понимаете? Ситуация, то есть, плачевная, она со всех сторон абсолютно. А не недалее, как 1 сентября, там, этот товарищ открывал там бортез на новую школу, да? Но никто же не сказал, то есть он открыл новую школу, он добился, там, развивает э, структуру образования. Но никто при этом не сказал, что за год было закрыто 68 школ. Это одна новая. То есть, Носпропаганда нам дает вот абсолютно однобокую картинку. Она пытается выставить откровенное поражение как победу власти в любой сфере, в любой ситуации. А как вообще рабочие в массе своей настроены по отношению к режиму Лукашенко? Подавляющее абсолютное большинство его просто ненавидит. То есть ситуация складывается сейчас так, что... В какой-то степени нас, наше объединение рабочих, многие осуждают за то, что мы предлагаем властям переговоры как вариант преодоления политического и экономического кризиса в стране. Некоторые люди осуждают на самом деле, потому что требуют просто, можно сказать, трибунала, суда и расправы над этим человеком. Его ненавидят все. Это уже а, не просто а, отношение к неграмотному руководителю, это просто ненависть человека к человеку. Раз уж мы заговорили о белорусском объединении рабочих, которое представляете, вы могли бы немного рассказать о нем? Белорусское объединение рабочих было создано, мы официально заявили о себе не так давно, то есть буквально весной. Но ну, начало оно создаваться, начали входить в коалицию люди, представители предприятий еще, наверное, с э, декабря месяца прошлого года. То есть к нам начали присоединяться люди, мы начали формировать такое э, общественное движение в условиях, когда в Беларуси невозможно э, зарегистрироваться или организовать независимый профсоюз. Да? то Белорусское объединение рабочих в первую очередь стало таким прототипом свободного профсоюза для работников, профессионального союза. Вот. И наша основная задача – защита прав и свобод граждан Беларуси, работников белорусских предприятий. Вот. На сегодняшний день наша организация, то есть в активе нашей организации насчитывается около 20 предприятий, которые находятся на территории Республики. Мы своей целью ставим то есть добиться действительно исполнения прав и свобод институционных и трудовых для работников предприятий. То есть проводим юридические там консультации, помощь с формированием жалоб, документов, финансовую помощь нуждающимся работникам как белорусских предприятий, так и белорусским работникам за рубежом. Вот. И Одной из целей у нас прописано в статусе нашем, да, в нашей, можно сказать, внутренней конституции, прописано э, то, что мы можем добиваться выполнения прав работников даже путем забастовки. И сейчас это вещь актуальная, и мы работаем непосредственно над этим. Мы выставляем свои рабочие требования к власти вот, в ультимативной форме э, под угрозой забастовки. Вот давайте об этом поговорим подробнее. Я имею в виду предзабастовочное состояние, объявленное вами, и выдвинутые требования по отношению к властям. Вы могли бы рассказать вкратце об этом? Да, предзабастовочное состояние, в принципе, начнем с того, что это такое. Это непосредственно открытая уже мобилизация актива белорусских работников вот, и открытая подготовка к... Ну, непосредственно самой забастовки. Она собой, собой подразумевает как и, а, агитационную работу в инфо-пространстве, вот, так и непосредственно физическую подготовку людей а, с целью максимально а, в первую очередь обезопасить работников Беларуси. И второй целью является а, сделать все, чтобы белорусские работники, белорусских предприятий а, если требования властей властям не будут выполнены, если начнется забастовка, чтобы эта забастовка прошла максимально безопасно, безболезненно и комфортно для каждого бастующего города. Вот. Это наша основная задача. То есть у нас прописаны в нашем телеграм-канале в официальном Белорусское объединении рабочих как текстом, так и видео прописано 10 требований, от нас, от работников белорусских предприятий, к властям. Вот, любой желающий может с ними ознакомиться. Да. Также эти требования остаются открытыми. Любой желающий может что-то добавить от себя, свои пожелания к этим требованиям, свои правки, свои корректировки. То есть это абсолютно живые требования. Они, это требования от людей. И они должны быть то есть, направлены в Регулируется все сферы жизни Беларуси, скажем так. Сколько уже длится это предзабастовочное состояние? Сегодня четвертый день. Четвертый день. Власти как-то реагируют на это? Власти реагируют больше в инфопространстве. То есть белорусская агитация начинает работать, госпропаганда начинает работать на психологическое и моральное давление на работников. К нам приходит информация с предприятий, что начали паниковать и шевелиться руководство предприятий. То есть выходят очередные абсурдные там, приказы, постановления и прочие писюнки. Они распространяются везде там, по инфодоскам в цехах на предприятиях. Да. Началась активная работа по госканалам, по центральным госканалам. Она направлена на людей, которые... Не пользуются, допустим, интернетом, да, телеграммом, Ютубом, Фейсбуком, то есть, которые сторонние относятся к социальным сетям. То есть работа началась больше вот на подавление уже сейчас. То есть это такая скорее репрессивная, упредительная реакция, чем настоящая реакция, которая должна быть да, со стороны властей. А сколько осталось дней до начала забастовки? Мы про это не говорим, мы ориентировочно говорим о времени предзабастовочного состояния, это около, месяца. около да? месяца. То есть если требования не начнут выполняться, то примерно через месяц может начаться забастовка, да? Если требования не начнут выполняться, то примерно через месяц мы будем говорить о дате объявления начала забастовки. А вообще есть представление о том, каков может быть охват этой забастовки, я имею в виду, и территориальный, и конкретно по предприятиям? Я не прошу называть конкретные предприятия, просто хотя бы число этих предприятий. Кто может присоединиться? Ну, как я уже говорил, у нас уже сейчас в активе около 20 предприятий, как умных, так и небольших. То есть, есть предприятия, которые действительно градообразующие, предприятия, в которых штатная численность сотрудников превышает 15 тысяч. Такие есть предприятия, госпредприятия, в которых работает там до тысячи человек. Да? И включиться в работу, в нашу общую работу, над нашей общей победой над этим режимом, может абсолютно любое и каждое предприятие. Причем я не говорю даже про рабочие специальности. Нам могут подключиться как студенты, так и учителя. Нам могут подключиться медики. Да, это должно быть общее движение, рассчитанное то есть, на все абсолютно слои населения, включая и частный бизнес в том числе. А я вот пытаюсь для себя понять, не все же рабочие действительно пользуются телеграммом, фейсбуком, да и вообще не все люди пользуются этими средствами связи. И вот есть ли для людей, которые мало пользуются интернетом, у вас какие-то методы агитации, взаимодействия с ними, как вы работаете? Да, конечно, есть. Как бы тяжело не было в нынешних условиях Беларуси, но есть определенный актив людей, распространителей, которые изготавливают, то есть согласованно с нами наполняют, то есть контентом, можно сказать, изготавливают и распространяют агитационные материалы, там, бумажные на бумажных носителях, то есть это листовки, газеты, самоздафы, стикеры, там, наклейки, чтобы это было э, максимально информативно для работников предприятий, которые не э, задействованы в интернете. То есть работаете и по старинке тоже? Конечно. Интересно. Скажите, пожалуйста, такой вопрос сразу возникает неизбежно. Вот вы создали Белорусское объединение рабочих, вы говорите о грядущей забастовке. Вы как-то ориентируетесь на опыт ваших предшественников по профсоюзному движению, ну, например, на ту же солидарность с Польши? Конечно, на самом деле, сама идея появления русского объединения рабочих, да, так же, как и идея появления в структуры, есть такой протопрофсоюз, как рабочий рук, эти идеи были подчеркнуты именно из примера ближайших наших соседей, из примера польской солидарности. Вот. Я лично встречался с, э, на то время, когда были революционные вот эти вот дни в Польше э, с предводителем э, польской солидарности Левом Валенцией. Да. Мы очень много с ним общались, э, поддерживаем с ним контакт, то есть черпаем опыт от них в первую очередь. И э, идея создания непосредственно такой, э, такого объединения была почерпнута именно из польской солидарности. Ну, и, наконец, такой неприятный немножко вопрос, но я не могу не задать его. Есть ли у вас варианты дальнейших действий на случай, если власти будут довольно жестко работать с забастовкой? Ну, например, на случай э, завоза использования штрих-брейкеров или на случай попытки силового подавления забастовки. Да, такие варианты рассматриваются, но я думаю, о них в эфире я не могу там. Говорить Я варианты. понимаю, да. Угу. То, варианты, то есть защитить людей, там активистов, на которых возможно будет давление как там, юридическое, так и физическое, да. Возможность релокации людей, которым эта нужна, мы рассматриваем. Возможность защиты со стороны там других стран, то есть вывоз этих людей в другую страну, защиту другой страны, да. Мы рассматриваем такие варианты, конечно. От этого никуда не денешься, и к этому тоже нужно готовиться. Ну и, наконец, последний такой вопрос. Если эта забастовка удастся в полном виде так, как вы ее задумали, какой а, она может принести экономический эффект? Экономический эффект она может принести следующим образом. То есть э, даже те официальные цифры, которые она государство, там по каждому, допустим, предприятию якобы приносит прибыль да? этой прибыли не будет вот. э -э люди которые не выйдут на работу да, э они не будут платить налог потому что э -э почему это важно потому что каждое предприятие в казну государства основной доход приносит не выпускаемые продукции а налогами от заработных плат, и налогами от НДС э -э и так далее Фонд социальной защиты населения и так далее, и тому подобное. Это 80% прибыли государства с работниками, а не с производимой продукцией. И если работники выйдут в забастовку, то Казан недополучит 80% от того, что получал. А это огромная сумма. Но ну, это же 80% за месяц или за какой-то еще период. Это же не какой-то забастовка же не будет длиться год, например. Ну да. А, Смотрите, просто ситуация в чем? А, простой, обычный банальный подсчет. А, работник Минского тракторного завода в среднем получает тысячу а, рублей на ручьи числа. То есть грязными это сумма, если с, учет, с учетом СЗН, а, с учетом обложения, подоходными налогами, пенсионными и профсоюзными, а, то это получается где-то около тысячи. 800 тысяч 900, потому что обложение в Беларуси это примерно 50% в общей собственности, да, и получается, что с одного работника 800 белорусских рублей, это за один месяц, с 16 тысяч работников по штату уже 15, да, то есть у нас за год уволено более тысячи, с 15 тысяч, да, это получается уже близкое больше, чем миллион, рублей белорусских, это с одного предприятия, а mm -hmm. таких плюс, тут... плюс остановка выпуска самой продукции, как я понимаю, с, да? продукции, конечно. И это наносит, если вдаться в цифры, сдаться подробности. Я не экономист, да, но даже я как простой рабочий, взяв в руки калькулятор, я могу конкретно посчитать сумму, сколько недополучит государство от моего конкретного предприятия, если я один месяц не выйду за простой. И э, не, не выйду на работу, выйду в забасток. Вот. Если таких предприятий, я же говорю, десятки по Беларуси, это будет просто огромная сумма, просто колоссальна. Сродни тем суммам, которых сейчас пытаются добиться власть от МВФ и так далее. И это При Притом, как я понимаю, разница со многими другими странами состоит в том, что в Беларуси большинство предприятий по-прежнему государственные, и это прямой урон государству, как собственнику, а не кому-то еще именно государство. Поэтому мы к мы обращаемся к руководителям частного, частных контор, частных компаний, чтобы на время забастовки рабочих уводили своих работников в отпусках, уводили своих работников на карантин, потому что ситуация с COVID-19 в Беларуси просто ужасная. Но Потому что в том числе э, от отсутствия налогообложения и от отсутствия э, налогов на добавленные стоимости, так называемого МДС, да, даже через частный бизнес казна может недополучить огромные-огромные деньги. Ну что же, желаем вам удачи в вашем начинании. Спасибо Надеюсь, вам. что ваша задумка все-таки будет попущена в жизнь, забастовка состоится, и окажет какое-то влияние на... Правящий в Беларуси режим. Ну, а с вами были Сергей Долевский, лидер Белорусского Объединения Рабочих, и Даниил Константинов на канале Форума Свободной России. Оставайтесь с нами и до новых встреч. До свидания.